Привет мужики! Вы на канале Вятка Хантер. Сегодня у нас охота на лося. Коллектив там у нас разгружается. Извиняюсь, за длительное отсутствие на своем канале Не было возможности снимать. Ребенок тут привалел. Ну и работа. Сейчас, значит, здесь у нас группа делянок. Попробуем обложить. Лоси есть и должны быть. Переходы были три дня назад. Свежих не видели. Будем ездить на снегоходе Буран. Зима у нас настоящая. Сегодня у нас минус 15 градусов. Такие вот дела собачек взяли. Но уже снега многовато для собак. Уже снега сантиметров, наверное, 30. По колено проваливаюсь. Благо нынче снегоход. Как-нибудь сделаю обзорчик на него подробный. Немного позже. Собачки бегут Словаль Смотрите, будет интересно Не переключайтесь Так, ребят, куничка попалась. Вот подъехал на снегоходике. Камера была на голове, думал включился. Но, увы, не включился. Вот, в общем, куничка попалась, скинула крышу. Залезла она наверх. Хорошая RM кошка. Давненько уже она попалась задней лапкой. В общем, такие вот дела. Поздравьте Серегу с очередным трофеем. Носинная охота тут попутно проверяю капканчики. Мужики уже пошли в загон, сейчас я выведу на свою точку, встану. В общем, давайте, смотрите не переключайтесь. Так, ребят, встал на номер. Говорю тихо. Собака буквально где-то в километре взлаивала пару раз. Может быть, по лосе, может, нет. Олег с собаками. Значит, зашел. Здесь у нас группа делянок. Собака не зашел оттуда. Стрелки стоят здесь. Подвода отлично. Супер просто. Так, был выстрел. Друг у меня стрелял. Ждем, может сейчас луси пойдут сюда. выстрел. наверно добрал. Это мой друг Олег. Он, как правило, стреляет без промахов. Хороший стрелок. На его счету уже много лосей. Все, третий выстрел. Лось готов, ребята. Ура! Мы сделали это, бля. Этим он точно его добивал. Я а вот он просто уверен. У собаки все уже на месте. Ура! Славились все напротив меня. Все ждал, думал, сейчас, сейчас выйдет лось Место подобрал хорошее. Такие вот делам же. Отключаюсь. Покажу уже зверя непосредственно раза Так, рассказ от первого лица слушаю внимательно Это виновник охоты Надо поздравить его Молодец С лозовищем увезет Стреляет метка На биатлоне, конечно, не очень стреляет Но, блядь, по лозе падает блять. первого выстрела упал, А ты, а, блядь. Стариков надо поучить, еб твою мать, стрелять-то без бессолочи, блядь. Сколько возможностей было, нихуя. Да? Это то которого? Бык большой. Ски... Ты можешь поискать ребята блядь? Только скинул, кровят. кровят? А, да. Может поискать? Блядь, я недолго его... А они где-то там его... Один одного облаивает, второй другого, блядь. Я хуйня, к какому подходить, блядь. Я-то, блядь, они напротив меня лают, я думаю, блядь, думаю, сейчас... Только-только, вот 200 метров буквально, думаю. Они в середине ходят, блядь, не подлезьте вообще, я уж давай краем подходи, блядь. Думаю, шугнул бы маленько, блядь, думаю, тут бы он бы А и был. я пошел заходить туда, думаю, сейчас если не подойду, то шугнул, блядь. Так вот, ребята, такие, такие диалоги, немного с матом, извините, но эмоции. Ну что, бумажка закрыта. Вечно. А сейчас закроем, у меня бумага. Ты с Подожди. Еще, еще, еще не, не пришли. Ладно. Все, что-то. 23 23 Все как положено. Перед Новым годом. Сезон побегали, поохотились. Азарта наловились, впечатления И теперь вот. Как сказать-то? Результат. Осталось за малым. Да, дело не за большим сейчас. Тут, Олег, заедем мы по этой дороге-то, нет? Не, заедем, там на накрытие вытащим нет? Ну так что. Да? А разделать то можно на чистом месте кунать и вытащить его. Самое нормально лежит, а, ну, да. Ну там ладно. Накрытие, Не переключайтесь, короче, сейчас потрошить зверя будем. Смотрите, ребят, по каким колдоёбинам мегаходик у нас идет. Обруби я встать! подраздели слегка Ничего. хороший да всегда лосик да приличный Их вроде еще не стреляли Ничего. рога уже он сбросил Соболь, ты смотри кусать меня не придумай блять я тогда <сих> поищем, -то. О, ну, не дам, да. скинул рожки да вон совсем кровят кровят да. еще мягко да у него чуть-чуть да засохло только-только вот он их сбросил. Да и загновилось. Да когда что-то А тот ты что пишь, маленький, да, будет? Ну, такие рожки. Ну тут поменьше было. Приличный лосик меньше, да? Что, Михаил, скажешь? Приличный, я? Нормальный. Нормальная лось. 400 тысяч будет. Здорово, да, еще так не бывало, что без рогова, чтоб прыга скинул. только только вот он их скинул, ага. похоже. Собаль, ты что, блядь, нахуде едеволосы-то нужны? Да, проедешь, тут на нигде не ехали, тебе сюда. Там деревня. Да? Ну, где вот мы и мужики? Там просто густо кустов, но без пеньков. Там один наверное, пенек есть. Я его оттопстал, он маленький. А Сашка, дальше не полез, говорит, худеволос. Просто... Да, не, можно до места, я думаю, все-таки доехать, блядь. Хотя бы вот здесь вот его оставить, ну, вот. Бы вот сюда, да. Да, да. Да, да. Да, да. Сейчас чайку попьем, да и накатим, Михалович, да? Конечно! Не без этого, так, эти халаты все снимайте, а вы уже в крови будут, сейчас надо. Наоборот, халаты постирали, все, а одежду Да-да-да. а а Любишь ты лосиков-то, бляха. Ох, они вот трепали, драли, бля. с собой в конце... Любишь ты лосиков Ну и молодой бля... Соб... Сколько этому бою-то? Год? На, На Эпске По идее это еще, поедет, еще щенок раз, раз я... Уже он Лосятинки был... понюхал Этот... И, и крови полизал лосячей льва, здесь, а. А боя, второго, вон там, Я слышал бой то лаял, но его меньше слышно угу. еще Слабоват голос -то. А ничего, слыхать всё равно. интересно, а чего меня шуршало? Да, классика, бля, не уж классика проходила мне. Ну. Я устоял, а не шевелился, наготове. Бойка! Бля. Молодец, молодец. Давай, сссс! Взять Взять! Грызи, бля! Не, вот, я, не я не хотел, хотел, хотел по нему стрелять. Как бы он... Надо бревно будет это, убирать. чтобы его на спину не перевернуть из-за бревна будет. Бенку он не взял, а? Взял. Хорош! На, костёрчик будет развести. Ладно. Не переключайтесь, бом, все покажем. Да. Да, изредка, ну, надо, ребята, это дело немножко обмочить. Э, скажешь, что блядь, а, вот что? И вот да, молодец. Ну, ребята, да, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Ч ⁇ ругаешься? Свобода. Супер, большая, блядь. Нас все забирать, бог. нас не доходят? Нас все Все забирать надо? Я кому сниму нахуй, кому снимай, кому-то, да? Да, да количество не ограничено 8 взрослый видно, видно ли? количество не ограничено шучу конечно одна штука Сейчас мы ее закрываем, ребята. Торжественно подрюмочку. Загревающего зелени. Я в эту сторону. Не слышно. покажу сейчас на куничке. Так, вот у меня куничка. А то, может быть, кто-то из ребят думает, что... Браконьерим Все, Все по закону Роговица, Все по правилам Нет, Здоровый лось, большая ну, отлично. Так, ребята Вот так работает слаженный коллектив охотников Раздеваем в пять ножей Получается быстро Только начали еще Так вот Бачки тут лежат весь я, Сам я весь тоже, наверное, в крови Голову отрубали Голову сейчас покажу Это голова Жалко, что он без рог, конечно Рога сбросил лось совсем недавно Еще у него мягко здесь Знаете, мягко еще вот такой лось Лось приличных размеров Вот так Работа от коллектив Слаженный Заправил? Не переключайтесь. Дальше покажем всю суть процесса. Так, ребят, вот попадание. Вот оно. Прямо в лопатку. Все как, все как надо. Потом что еще? Да. Три, он стрелял три раза, уже два раза по лежачему добивал. Вот, наверное, в лесу ты отдавалась, как, вот, как будто сучок стрещал. Да, да, да. А? Лось, лось упал с первого выстрела. А сучки трещали здорово угу. со всех да? сторон. Бля. Они, да, они щелкают, сучки-то. Я тут стоял и тоже щелкали. Мне все кажется, лось идет. Да. Вот так вот. Так, ребята, весь лось укол в описании. Все там завернуто мяско, аккуратно разделано. Голову, голову сверху, мастолыги на камус, косточки дробим собачкам прямой, в мороз, кости хорошо дробятся. Да, Олег, что, матрос там затянешь сверху, нахуй. Нормально-нормально, вставляй. Мастолыги сюда, еще бы немного, да. еще, еще бы один Слушай, той... пакет мусора голову-то. А есть Есть. Нет второй, -то вошел, нет, второй уже с трудом бы вошел Нет, а если, если как бы Маленький, то... да, ну, <связь> если как бы сказать, что это... На раз и все да? Полотов, пьет, то... Так, ребят, вот не знаем, куда шкуру сдать Если кировские есть у меня подписчики И кто-то смотрит, пишите комментарии Может кто знает, куда сдавать шкуры Хотим шкуру, повесим сейчас ее Потом, если будет возможность, сдадим Я съезжу на Артекс, узнаю, может принимает Че, если свернуть, так не уж что. Запреет она. Плюс-минус плюс, плюс, а один она запреет. Сейчас забросим шкуру, повесим на, на бревно. Вот в потом пешке оставить тут. Свернёшь. Как я с делом, Просто да? разорвать да? На... Да, застанет, хуся, вернешь, да. -то. ну, надо так затрыть. Нет, сейчас сверху и снизу. Как-то потом заснет. Такую свернешь ее машину. Ладно, увидим сейчас. Так, ребят, а что еще добавить-то? Даже не знаю. В общем, Такие вот дела все в крови. Размазались мы сегодня. Но оно того стоит. Ладно, сейчас будем выезжать. Подвесим в шкуру. Потроха потом мы положим в бочку. Может весной бомб медведя приманю. Так что вот так. Я думаю, вам было сегодня интересно. Из -то, так, ребят, мясо поехало! вот, погрузили вот, мы выходим За что поехало. а мы выходим следом вот что значит наш русский буран едят по делянке не знаю конечно на работе всякой критики что плохая техника Используем первый год На мой взгляд работает Работяга Ладно мужики Завтра иду проверять капканы на куницу По своему путику Сегодня куничку сняли Одну Ну и лосика сняли Так что давайте Подписывайтесь на канал Пишите комментарии, ставьте лайки с вами был охотник Серега, и вы были на канале ⁇ Ветка Хантер ⁇ Давайте, всем удачи!